Мысли, которые меняют сознание. Помните. Вы то, что вы думаете. Все, что происходит, помогает вам расти. Обстоятельства всегда будут вас менять, направлять и совершенствовать. Иногда они способны жестко сбивать с ног. Возможно и такое, что все, что только могло обрушиться, рухнет на самом деле. В такие моменты возникают ощущения того, что вас эта воронка затягивает навсегда. Но это не так. Испытывая желание убежать от всего этого, помните, что некоторые вещи, кажущиеся на первый взгляд неправильными, на самом деле являются правильными. Порой, чтобы достигнуть лучшего, нужно сначала преодолеть худшее. Ваш скрытый потенциал может проявиться именно во время наибольших жизненных сложностей. Таким образом, столкнувшись со своими наибольшими трудностями, вы сможете неожиданно для себя открыть совершенно новый путь в достижении желаемого. Это нормально, что люди и ситуации уходят из вашей жизни. Со временем, вещи могут казаться вам иными, чем ранее, так же, как и вы чувствуете себя уже не такими, как годы назад. Если вам раньше что-то нравилось, это не значит, что ваши вкусы будут такими же и впредь. Если вы любили раньше, это не значит, что вы обязаны любить одного человека всю жизнь даже тогда, когда уже не испытываете никаких чувств. Будьте лояльными к себе. Позволяйте себе меняться, расти. Бросать вызов тому, кем вы когда-то были, о чем раньше думали. Единственное, в чем вы должны быть уверены, это сомнения. Только при наличии сомнений вы сможете рассматривать ситуацию в иных ракурсах, не застаиваться, а наоборот, меняться. Жесткие изменения неизбежны. Как рост, так и изменения не проходят безболезненно. Но в конце концов, ничто не доставляет столько боли, как застой в той ситуации, которая вам неприятна. Вы уже не те, кем были год назад, месяц назад и даже неделя назад. Вы всегда растете. Жизненный опыт невозможно остановить. Такова жизнь потребуется мужество, чтобы признать, что что-то нужно менять, но еще больше мужества потребуется для того, чтобы взять на себя ответственность за внесение изменений. Для этого вам понадобится много усилий, но результат того стоит. Тот, кто больше всех жалуется, достигает наименьшего. Всегда лучше попытаться что-то сделать и потерпеть неудачу, чем попытаться ничего не сделать и преуспеть. На самом деле, если вы проиграли, это еще не конец. А конец наступает тогда, когда, вместо того, чтобы действовать, вы начинаете только жаловаться. Если вы во что-то верите, продолжайте пробовать. Не позволяйте неудачам из прошлого затмевать ваше будущее. Независимо от того, как будут развиваться события, помните, что истинное счастье вы обретете только тогда, когда перестанете жаловаться. Попробуйте быть благодарными за все жизненные проблемы, расценивая их как бесценный опыт. Ваше счастье зависит только от вашего способа мышления. Ваш разум – это и есть ваше поле битвы. Это обитель неразрешенных конфликтов. Это место, где хранятся все ваши переживания, убеждения и страхи, которые так и не свершились. Но если вы позволите этим мыслям и дальше находиться в вашей голове, то они со временем смогут отнять у вас мир, радость и жизнь. Это может привести к нервному срыву и депрессии. Помните, вы то, что вы думаете. Вам не удастся ничего изменить, если не пересмотрите свои взгляды. Прекрасный день начинается с позитивного мышления. Только проснувшись, уделите минуту для радости, ведь вы живы и здоровы. Со временем вы осознаете, что ваша жизнь – это благословение. Вы обладаете врожденной способностью изменять человеческое будущее. Не потеряйте этот дар. Будьте добры. Будьте настоящими. Будьте важными для этого мира. По правде сказать, целью жизни от них не является личное счастье. На самом деле вы должны быть полезными, сострадательными, добрыми, благородными. Вы должны создать такую жизнь, которая бы достойно отличалась от простого существования в своем собственном пузыре. Двигайтесь в этом направлении, что позволит вам оставить этот мир хоть немного лучшим, чем вы его встретили в момент рождения. Вы можете наилучшим образом служить себе и другим, дав себе то, что вам нужно. Это верно, ваши потребности значат больше, чем вы можете себе представить. Не игнорируйте их. Иногда вы должны делать то, что лучше для вас и вашей жизни, а не только то, что кажется лучшим для всех остальных. Скажите себе прямо сейчас, что вы больше не будете добиваться любви, уважения и внимания окружающих к своей персоне. Теперь взгляните в зеркало и скажите своему отражению «Я люблю тебя, и от меня я так больше делать не буду». Истина в том, что когда мы обладаем самоуважением, когда любим себя, только тогда мы открываем путь к счастью. А когда мы счастливы, мы становимся лучшими друзьями, лучшими членами семьи и лучшими любовниками. Люди, которые встречаются нам на пути, имеют значение в нашей жизни. Мы встречаем непростых людей на своем жизненном пути. Если вы дадите им шанс, то увидите, что у каждого есть что-то удивительное. Они могут и не оправдать ваши ожидания, но их присутствие важно. Некоторые люди могут проверять вас, некоторые будут учить, а некоторые будут открывать ваши лучшие качества. Так что будьте благодарны за все в своей жизни. Всем без исключения. Иногда может быть трудно, но постарайтесь приложить все усилия, чтобы быть благодарными даже за грубость. Ведь именно отрицательный опыт станет тем напоминанием, которое научит вас, как не должно быть. Я надеюсь, что у вас сегодня будет прекрасный день, что вы будете мечтать смело и уверенно, что вы сделаете что-то, на что раньше не решались, что вы будете любимые и будете любить сами. Я хочу, чтобы вы приняли тот факт, что сила только прибавляется от изменения мышления о проблемах, которые вы не можете изменить. И самое главное, всегда будьте мудры и рассудительны при принятии решений, что позволит вам быть довольными собой и стать примером для окружающих.